Приветствую Вас, друзья, художники-любители. Расскажу Вам о моем эксперименте с новой поверхностью для живописи, а именно о синтетическом холсте для печати на широкоформатном струйном плоттере. Немного вступления. Испокон веков художники ищут материал, пригодный для живописи. Рисовали на скалах, писали на деревянных досках, на металле, затем появился льняной холст и тому подобное. Все эти поверхности в той или иной степени подходили для письма красками. Краски тоже использовались разные: темпера, масляные, акварели и так далее и тому подобное. Мой эксперимент подразумевает масляные краски, хотя и водные тоже будут присутствовать. И еще один вопрос, который всегда ищет ответ: сколько будет храниться моя картина? Наскальные рисунки первобытных людей до сих пор в сохранности, но не рисовать же нам на камне? Все художники и даже любители хотят, чтобы его картины превзошли века. А вдруг это шедевр? Кто знает? В историю поверхности и красок для живописи я не полезу. Кому интересно, в интернете информация есть. Остановлюсь именно на холсте. Льняной холст используют почти все живописцы, работающие с масляной краской. Я в том числе. О его изготовлении есть ролик на моем канале. Итак, для моей работы попался синтетический холст для печати на плоттере. Рулон 30 погонных метров. Естественно, печати речь не пойдет. Он для этого и предназначен я решил испытать этот холст для живописи. В принципе, сейчас для печати существуют и натуральные холсты, льняной, хлопковый, но по цене они дороже синтетического. Например, вот смотрите, у меня есть два холста из Государственного музея Эрмитаж города Санкт-Петербурга. Это льняные холсты с покрытием и на них распечатаны репродукции знаменитых художников. Сзади на холстах есть печать самого Эрмитажа и печать, на которых написано «Не мочить» запретный плод сладок. Конечно, я намочил их. И что я увидел? Краска легко смывалась с этой поверхности. Какое покрытие у холста? Что это за краска для печати? Я не знаю. На мой испытуемый холст я попробовал положить краску поверх печати. Масляную, акриловую, даже мазнул домарным лаком. К моему удивлению, после высыхания лакокрасочные материалы держались хорошо. Ножом не соскребались. Об этом еще скажу и покажу чуть позже. Затем. Я опускал куски этих проб в воду на целые сутки, горячую и холодную. Поджигал этот холст. Он немного оплавлялся, но не загорался, это хорошо, хотя многие синтетические материалы вспыхивают как порох. После суток держания кусков холста в воде я вытащил их. Краска печати не размазывалась, такое ощущение, что она протекла в какие-то микропоры, наподобие как татуировка под кожей. Но самое главное, акриловая краска, масляная и лак не соскребались с канцелярским ножом. Но если только сильным нажатием, просто срезать до грунта. Но какой варвар так будет поступать с картиной? После складывал и мял один из кусков, снова мочил в воде, разглаживал мокрый кусок руками, и он почти возвращался в исходное состояние. Дальше расскажу, как мятый хвост погладить. Все мои жестокие действия с пробниками холста наводили меня на мысль. А не это ли долговечность в картинах ищем мы, художники? Еще пример по вопросу долговечности. Достался мне через десятые руки холст с картиной какой-то обнаженной тетеньки. Вот я его показываю. Холст льняной, но, как видите, он просто осыпается, то ли пройдя через много рук в ненатянутом состоянии, то ли неправильно был проклеен и загрунтован, может хранился где-нибудь в сыром подвале. Только факт остается фактом. постановлению этот холст практически не подлежит. Живопись на нем пастозная, краска наложена толстым слоем. Подписчики, кто внимательно следит за моими экспериментами по живописи, знают, я пишу в основном на льняных холстах собственное изготовление. От подрамника до грунтовки холста все делаю руками. Кто не знает, ролик на канале. Называется самостоятельное изготовление холстов для живописи. И также подписчики знают, что экспериментирую я в основном с многослойной живописью, а это тонкослойная техника. Уже с десяток лет ни на одной из картин не появилось ни трещинки, ни скола. Но знаю точно, если льняной холст с желатинной проклейкой и каким бы то ни было грунтом положить в воду, ну, ну все. Вся картина вместе с проклейкой отслоится от полотна. Я уже это пробовал. Видео не снимал, но поверьте на слово, мочить картину нельзя. А тут я мочу синтетический холст с нанесенной краской и хоть бы что. Смотрите и слушайте. Дальше будет интересней. Далее буду пробовать грунтовать, рисовать, писать на синтетическом холсте. И также уже картины подвергать всяким издевательствам. Для живописных экспериментов нарезал несколько небольших холстиков. 20 на 20 сантиметров 3 холстика, холсты для натяжки на подрамник 50 на 35 сантиметров и два листа размером А3 42 на 30 сантиметров. Один из холстов который 50 на 35 сантиметров, натянул на подрамник. Никаких щипцов или усилий при натяжке не применялись. Руки чувствовали, что холст, в принципе, фиксированный. Это я натягивал на пластиковый подрамник, который имеет определенную гибкость. Если брать деревянный, жесткий подрамник, то на него синтетический холст можно натянуть как барабан, даже с помощью щипцов. Почему? Потому что и разорвать его невозможно. Но если только два трактора связать этим материалом и позволить им разъехаться в разные стороны. об а этом тоже чуть позже. А пока нужно было подготовить саму живопись. Холст, который был натянут на подрамник, отложил в сторону до лучших времен. А пока стал зарисовывать холстики 20 на 20 сантиметров. Малярным скотчем приклеил холстик на планшет. Карандашом сделал набросок. Карандаш прекрасно рисовал по этой поверхности, как по бумаге. Акварелью стал писать цветок тюльпан. Скажу сразу, холст ничем не грунтовал. Для испытания рисовал на этой поверхности, которая была покрыта специально для печати. Чем покрывает эту поверхность в заводских условиях, я не знаю. Конечно, информацию можно найти в интернете, только в данном эксперименте я посчитал это ненужным. Испытываю то, что имею. Итак, акварель. Она превосходно ложилась на заводской грунт. Только уходила внутрь покрытия как в бездну. Я даже пытался сильно разбавлять краску водой. Вот видите, вода аж стекает. Но всего лишь секунды и опять впитывается в грунт. После того, как акварель просохла, попробовал стереть ее влажным пальцем и соскребать ножом. На удивление краска держалась. Тут я сделал такой вывод. Для акварели заводской грунт не подходит. Нет эффекта размыва, как по влажной бумаге. Хотя, как подмалевок для масляной живописи, акварель вполне подойдет. Следующий холстик. Для перевода рисунка на холст, я часто использую копировальную бумагу. Как видно, копирка четко обрисовала контур цветка тюльпана. Далее грунтую поверхность акриловым грунтом. Вот тут я почувствовал синтетическую поверхность холста и акриловый грунт как родные полимеры. Пластик, одним словом, он превосходно сцеплялся с поверхностью и не размазывал следы копирки. То, что нужно. Пока акриловый грунт сохнет, Приступил к следующему испытанию. Третий холстик 20 на 20 сантиметров. Черный маркер. Им рисую тот же цветок. Тюльпан. Здесь тоже вопрос о взаимодействии материала отпал. Маркер и заводское покрытие синтетического холста прекрасно подружились между собой. Маркер не растекался, оставлял четкую линию. покрывая поверхность рисунком акриловым грунтом. Думаю, понятно. Все это современные материалы, испытанные временем. Все взаимодействуют друг с другом превосходно. Этот грунт тоже просох и я приступил к рисованию. Для частоты эксперимента я буду писать один и тот же цветок, тюльпан, который рисовал акварелью, чтобы визуально видеть различия похожих объектов. Только стили письма будут разные. Акварель вы уже видели, там все понятно. Для многослойной живописи покрываю поверхность масляной краской. Марс желтый прозрачный. Тонирую холст имприматора. Краска прозрачная, поэтому рисунок еще виден. Масло с акрилом сцепляется хорошо. Тем более, акрил немножко впитывает первый слой масла. Но не так, как заводской грунт синтетического холста впитал акварель. В общем, ощущения абсолютно идентичны. если бы я проделал эту процедуру на льняном холсте, также загрунтованном загрунтованным акрилом. Отложил этот хвост, как желтой импроматурой сушится. В многослойной живописи каждый слой будет просушиваться. К этой работе еще вернусь. Беру вторую заготовку с тюльпаном. Рисунок через копирку. Грунт акриловый. Не буду рассказывать о палитре, какие краски намешал. Эксперимент не о живописи, а об испытании холста. Рисую тюльпан в один сеанс, ала прима. prima. Мазки краски не очень жирные. Тем не менее, небольшая пастозность присутствует. Масло на акрил ложится великолепно. Чуточку впитывается в акрил. Это хорошо, значит сцепление будет. А вот как поведет себя пастозность, посмотрим в дальнейшем. За полчаса наваял вот такой цветочек и тоже оставил сушиться. Следующий эксперимент живописи на синтетическом холсте. Будет рисоваться портрет девочки ретро. Это тот кусок синтетического полотна, который вначале я отрезал 30 на 42 сантиметра. Вот смотрите. Я не случайно открыл портрет в окне фотошопа. Рассказываю почему. Если я работаю с копией сложной картины, то нет смысла перерисовывать контурный рисунок вручную, потому что это копия. Например, вот этот сложный натюрморт, где много всевозможных деталей, но особенно мелких. Рисунок я распечатал на бумаге, затем переводил через копировальную бумагу. А затем грунт, имприматуру, масло, ну и все по плану копирования. Но это не значит, что рисовать от руки можно не уметь. Если не знаешь рисунка, то и письма красками может не получиться. Итак, я пробую обойти этот этап с копиркой. Ведь у меня другой материал а именно синтетический холст для печати. на нем ведь сразу можно распечатать контурный рисунок. тем более в современных условиях у многих художников есть графический планшет. кто не знает, поищите информацию в интернете. рисуя свою композицию не нужно тратить тонну бумаги, ища нужную композицию. все можно сделать на компьютере с помощью планшета, а затем распечатать готовый рисунок на холсте, который я сейчас испытываю. Поэтому в фотошопе картинка была переведена приблизительно в карандашный рисунок. Тут давайте не путать. Сейчас существует живопись по принту. Это когда распечатывается любая картина в цвете. А после сверху немножко накладываются маски масляной краски, можно акриловой. Или того проще, покрывают специально факторной акриловой прозрачной пастой, имитирующей мазки кисти. И выдают эту фигню за живопись. Думаю, что мало кто на такой обман ведется. Хотя случается. Повторяюсь, чтобы избежать этап копирования картинки через копировальную бумагу, я сразу распечатываю как бы карандашный рисунок, а дальше все по честному. Живопись. Рисунок этой девочки покрываю масляной краской, марсом желтым прозрачным. Но это уже другой эксперимент. Если в первом случае с тюльпаном для многослойной живописи я красил имприматуру по акриловому грунту, то здесь смотрите. Крашу масляной краской, сразу по синтетическому холсту, ничем не грунтуя. Остается заводское покрытие полотна. Краска разносится по холсту легко. Марсы сами по себе, пластичные краски. Но так же, как и в варианте с акварелью, краска уходит внутрь этого покрытия. Почти моментально становится сухой. Чем покрыт синтетический холст для печати и какая его молекулярная структура, я не знаю. И не интересовался. При желании можно найти информацию в интернете. Я еще раз повторяюсь, испытываю то, что имею. На следующий день Марс желтый впитался и был совсем сухой. То есть, совсем не имелось масляной пленки. Тем не менее, цвет желтоватой имприматуры не потускнел, не побледнел. Сначала мне это не очень понравилось. Думал, что и второй слой без акрила пожухнет. Тем не менее, приступил ко второму слою письма ретро-портрета. Тот же Марс желтый. Рисую темные места. В принципе, тоже рисунок только краской. Тут уже могу сделать предварительный вывод: краска ложилась на слой имприматоры, уже не впитываясь, как в первом сеансе, масло по маслу шло, как по маслу. А значит, можно пропустить грунтовку акрилом. Это ускорит процесс. Но это именно в этом случае и при условии, что рисунок напечатан. Он не смазывался первым слоем масляной краски. В начале эксперимента я показывал, что краски плоттера не смываются водой. Они как будто находятся под поверхностью заводского покрытия. Если бы я стал красить первый слой маслом по следам копировальной бумаги, то копирка непременно размазывалась бы в грязь. От акрила такого не происходит, а от масла грязь. Это я знаю еще из предыдущего опыта. Не раз говорил об этом в своих видео. Просушил этот этап. Приступил к письму портрета. Всего одной краской. Ти как раз коричневый, ну и белил я ее за краску не считаю. Я немножко покажу, как писался портрет. Возможно, полный ролик выпущу отдельно. Не обещаю, но постараюсь. Пока смотрите, слушайте внимательно. Если мои первые шаги в испытании этого холста были не очень уверены, то данный портрет описался быстро и сказал о многом. все таки по большей части, я занимаюсь многослойной живописью. Сколько было ошибок в выборе холста, а именно, в выборе его фактуры. В начале своего обучения я брал крупнозернистый холст, не задумываясь, в итоге не мог писать мелкие детали. После пришло понимание, я стал выбирать мелкозернистый холст. И вдруг мне попалось это чудо. Синтетический холст. У него тоже есть зерно, но оно мелкое. Вот посмотрите крупный план. Зерно примерно как на старинных тисненных фотографиях, а самое главное, распределяется равномерно по всей поверхности. Кисть скользит, как наточенные коньки по свежему льду. А ведь портрет небольшой, как я говорил в но мелкие детали на нем присутствуют – пряди волос, реснички, украшения из жемчика, бантики, цветочки там. Написал я эту девочку ретро вот до такого состояния за один сеанс. Ушло часа четыре-пять. Это потому, что краска ложилась изумительно, легко. Вот тут мне стало понятно – это поверхность синтетического холста – то, что я искал. Когда портрет высох, я снял его с планшета и пока отложил в сторону. Хотя, этот портрет я больше испытывать, наверное, не буду. Лучше подарю кому-нибудь. Пока работал с портретом, тюльпан, предназначенный для многослойной живописи, высох, я приступил к его письму. Этот тюльпан пишется в несколько сеансов. Тончайшие слои на каждом этапе будут затемняться и уплотняться. В данном случае я покрываю свой фон марсом желтым прозрачным, а сам цветок его форму пишу белилами. Кроме белил, все краски прозрачные. После этого сеанс был просушен. Я коротко покажу, как рисовался тюльпан, еще раз, суть этого ролика в воспитание холста. Материала по этому тюльпану собралось немало, если пожелаете, напишите в комментариях, я постараюсь выпустить отдельный ролик с этапами, с палитрой. Дописал этот тюльпан до такого состояния. После просушки покрыл картину лаком, как межслойная обработка. После просушки сеанса с лаком, писал украшения на цветке с чистыми прозрачными красками. В итоге получилось вот это. Вот это и будет испытываться вместе с аддонесиансовым тюльпаном. В промежутке, пока просыхали этапы с многослойным тюльпаном, был испытан холст, который вначале натянут на пластиковый подрамник 50 на 35 сантиметров. Это чистый синтетический холст с заводским покрытием. Я все время говорю слово читание заводское покрытие, потому что не знаю состав этого покрытия. Но будем считать, что это грунтованный холст. На примере с ретро портретом я убедился, что по нему можно писать сразу маслом, хоть и через масляную имприматуру. Этот холст на подрамнике я загрунтовал акрилом. Нашел картинку вас в интернете и на ее основе придумал натюрморт. Опять мороз желтый прозрачный. У вазе придумывались по ходу. Светлый виноград вытер пальцем, обмотанный тряпочкой. Эта картина двухслойная. Картина громко сказана. Простой двухэтапный этюд, никакой имприматуры. Поиск сюжета одноцветные грязани. Просушил этот сеанс, и на следующий день цветными красками нарисовал фрукты. Сеанс ушло часа три, не считая просушки. Также напишите в комментариях, нужно ли выпустить отдельный ролик по этому этюду. Он не особо важный так по-моему. Работая над вазой с фруктами, я сделал предварительный вывод. Ничем не отличается письмо маслом по синтетическому холсту от льняного холста. Также чувствуется его пружинистая натяжка. И еще этот этюд затеивался, чтобы посмотреть, как будет выглядеть картина под лаком. В финале получился вот такой этюд. Еще одно маленькое испытание. Два небольших холстика, загрунтованные акрилом. На один из них я нанес кистью очень крупные мазки. Сильно, пастозно. На второй накладывал краску мастихиром, Тоже пастозно, в некоторых местах сильно вдавливал краску. Все, что было проделано с написанием различных картинок, оставил сушиться примерно на 2-3 месяца. Соответственно, все картинки были просушены, так как писались не слишком пастозно. А многослойные картинки так вообще сохнут быстро из-за тонкослойного наложения красок. Только вот эти две испытуемые не будут подвергнуты механическому воздействию. Это потому, что сохнуть такому слою краски нужно не менее полгода, а лучше год. Поэтому нельзя сейчас сказать, что с ними будет. Со временем такой толстый слой краски должен потрескаться, пожухнуть. Вот это мне и будет интересно, но это не раньше, чем через полгода-год, еще раз повторюсь. Но, в принципе, этот эксперимент затерился именно для многослойной, тонкой живописи. Далее, снял все испытуемые холсты с планшетов. Начал скручивать их в тугую трубочку, краской внутрь и наружу. Это проба для переноса картин в тубах. Никаких заломов или трещин с красным слоем не произошло. Снова поместил картинки с тюльпанами в воду на сутки. После вытащил их и оставил сушиться. Краска с картинок не отлетела. Немного смазывалась акварель. Испытуемые картинки с тюльпанами после высыхания форму не потеряли. Пробую соскребать краску ножом. Как видите, краска не отстает. Держится хорошо. Лак. это субстанция плотнее и жирнее масла. Что я делаю? Кусочек синтетического холста покрываю лаком. Лак не сильно впитывается в поверхность заводской проклейки, по сравнению с маслом. После просушки пишу маркером прямо по лаку. Следы маркера хорошо ложатся на лаковую поверхность. На втором пробном кусочки сначала пишу маркером, а потом сверху покрываю лаком. И также лак ложится на маркер, не размазывая его. И все-таки первый слой лака немного впитывается и становится как бы матовым. Но ложится ровно. После просушки первого лакового слоя данного этюда, я еще раз покрываю лаком, чтобы добиться глинцевидности. Второй слой лака на этюде уже не впитывался. Картина стала блестящей. Самый интересный этап издевательства над синтетическим холстом. Но так надо, чтобы понять. Хирург тоже делает больному больно, чтобы потом он был здоров. Когда самостоятельно натягиваешь льняной холст, частая ошибка по неопытности, это перекос холста на подрамнике. Сначала этого можно не заметить, но после проклейки желатином косяки становятся явными, появляются волны на холсте, перекосы, исправить бывает невозможно. Сейчас покажу, как синтетический холст с этим справляется. Я работаю с пластиковыми подрамниками, но буду показывать на деревянном, почему скажу чуть позже. Натягиваю небольшой холстик на деревянный подрамник. Правда, это не подрамник, а деревянная рамка для фото. Просто у меня нет деревянных подрамников. Специально натягиваю его криво, косо, с сильным провисом. В общем так, чтобы писать на нем было невозможно. И вот теперь самое страшное. Строительный фен. С сильно горячим воздухом расправляю кусочек синтетического холста. Пробую, что с ним произойдет. Я не боюсь проводить эту операцию, так как убедился что этот холст не вспыхивает и не горит, даже от прямого огня. Любой пластик от горячего начинает стягиваться и плавиться. печать и краска, смотрите, при этом остаются на месте, не отлетают. Как ни странно, но именно это и нужно. Итак, плохо натянутый холст, вес перекошен, сильно провисает. Горячим воздухом строительного фена просто нагреваю холст, в основном его торцы. Самый плоскость горит не обязательно. Синтетический холст от нагрева дает усадку. Как бы обволакивает деревянный подрамник. При этом натягивается само полотно. Ну короче, по принципу натяжного потолка. Там тоже работают с тепловой пушкой для натяжения синтетики. И смотрите, явилось чудо. Холст стал ровным. Натянулся как барабан. Слышите звук? Я не стал испытывать этот прием с нагревом на пластиковых подрамниках, потому что такие подрамники, если их перегреть, тоже может повести. Деревянные подрамники держат небольшую тепловую температуру. То есть этот эксперимент все-таки больше относится к деревянным подрамникам. Но, ну, может быть, проведу и с пластиковым, хотя этот холст очень ровно натягивается. Подведу некие итоги. Матовый синтетический холст, который я испытал, вполне заслуживает внимания. Не буду называть бренд, на современном рынке много изготовителей. Все можно найти при желании. Долговечность. Согласитесь, что пластик сохранится намного дольше, чем органика. Картина, написанная на синтетическом холсте, переживет века. Но вот беда. В сегодняшнем мире экологи бьют тревогу по поводу засорения планеты синтетикой. В реках плавают пластиковые бутылки. По земле валяются пакеты, упаковки и тому подобное. Но где вы видели, что валялись картины? Даже если она написана на синтетическом холсте и будет валяться, картину обязательно кто-то подберет и повесит дома. Картина – это не мусор. Итак, данный холст крепкий. Я сколько не пытался разорвать его руками, не вышло. Если сделать надрез, то с трудом можно его разорвать. Но только кто так поступает с картиной? Синтетический холст не гниет и не подвержен грибковым заболеваниям. Натягивается на подрамник без перекосов голыми руками. Не горит, что очень важно но зараза плавится, хотя именно это может выручить при перекосе с натяжкой. Но пластик невозможно перекосить как льняной холст. Можно не грунтовать, а сразу писать акрилом или маслом. Экономия места. Теперь я могу не натягивать холст на подрамник, а приклеивать его на планшет скотчем. Если получился шедевр, можно натянуть на подрамник, а потом продать или подарить. А так, снимаешь с планшета и складируешь дома за шкафом. Занимает меньше места. Всего лист к листу. И еще об экономии. Цена. На сегодняшний момент стоимость итальянского грунтованного холста в условных единицах 9000 за один квадратный метр. Стоимость синтетического холста, который я испытал, стоит 5000 за 30 квадратных метров. Ребята, 30 картин метр на метр мы можем нарисовать при этом не покупая отдельно грунты и проклейки, и не заморачиваясь. Я знаю, что сейчас многие художники пользуются синтетическими холстами. Но я ведь не поверю, пока не проверю, что трамвай давит. Вот такой у меня получился эксперимент. Друзья, поделитесь в комментариях. Может у кого есть опыт работы на синтетическом холсте. Всем творческих удач и до новых встреч!